Сыграли в ничью. Если что-то так разбираясь конкретно, наверное, двум командам не получилось продемонстрировать тот футбол, в который они умеют играть. Как бы, считаю, что Торпеда Жодина тоже любит играть позиционный футбол. Немножко, наверное, поле не позволило увидеть как бы, те задумки, которые мы хотели осуществить. Так что говорить два, два два больше как бы больше нечего сказать. Будут ли вопросы? Mm -hmm. да, в Беларуси э, вы использовали всего одну замену? Почему? Ну как так складывалась, наверное, игра, что одну замену использовал. Тяжело было кого-то, наверное. Такую игру ждали до последнего те моменты, думали, что забьем. Может, может надо было да, еще кого-то выпустить. Но к этому пока пришли, такое решение было. После победы над шахтером вы возглавили таблицу, а потом две ничьи. Можно ли сказать, что какой-то груз ответственности на вас давит? Ну, конечно, это не снимается. Вы прекрасно понимаете, что задача стоит. Я думаю, у ребят есть, хотя мы постараемся как бы. В этом направлении работать говорит, что надо э -э, показывать свою игру и спокойно относиться к моментам, чтобы на вас не давлело это. Но все равно, может быть, для кого-то есть, для кого-то нет, тяжело сказать.